Приветствую всех из Финляндии! Сегодня речь пойдет о карандашах, а в частности, я вытащил все, чем я пользовался. Специально для того, чтобы показать вам, что мои выводы и так далее, да, почему я говорю, что, допустим, один карандаш лучше, чем другой, он не просто так, он, он является, ну, скажем, таким основанием, уже проверенным методом. Я пытался, сразу забегая вперед, скажу, что пытался уйти от пики, но не получилось, все равно вернулся. Это такой вот, скажем... Смотрите, начался мой путь вот с такого. Это компания «Люра». У него треугольная такой вариация. Чехол то же самое. Держится, ну, сидит в чехле, ну, так себе не очень, как бы... И огромный вот недостаток, это как раз-таки я первый купил, я потому, потому что еще пока не знал. Он там в ценовой категории поменьше, скажем, будет. У него такая вот кнопочка, не как обычно, сверху у всех, для того, чтобы выдвигать грифель, добавлять. А у этого идет, нужно нажать, продвинуть и выдвинуть до какого-то места. Но проблема-то в том, что вот грифель вышел, да, то есть когда у вас маленький остается кусочек, то вы... Вставляя в чехол, он упирается как раз-таки этим механизмом. Для того, чтобы, э, ну, грубо говоря, вам придется делать дополнительные движения, нажать, отвести обратно до конца. И тогда только вы вставите обратно ну, чех, карандаш в чехол. Это офигенный минус. Поэтому, ну, как бы, не знаю, не прижился. По комфорту, по удобству я не считаю, что это... Такой удобный и комфортный вариант. Для карандашей для этих, я выделяю, скажем, основной момент, главный, да, преимущество. Это как раз-таки вот эта часть, потому что она тоненькая. И можно где-то в каких-то моментах, там что-то в перфорированном крепеже или еще где-то, грифель немножко выдвигать и уже тогда обводить. Ну, либо есть там какие-то моменты, где прям заходит вот эта... Тело карандаша тоже очень удобно. Вот. И второй момент это какая фиксация именно карандаша. Фиксатор. Это вот самые такие два для меня два основных э, момента. Смотрите, что касаемо этого мы поняли. У меня также есть... Э, ну ладно, пойдем по хронологии. Э, я купил себе и рабочему два таких. То есть я купил первые пики. Вот, Попробовал. Это старый образец. У него колпачок идет узкий. Поэтому мусор и влага может попадать вовнутрь. В тело карандаша самого по себе. Но конструкция она в принципе особо так не изменилась. И преимущество как раз таки э, то что здесь эта часть она достаточно ну такая не очень толстенькая. Поэтому в каких-то моментах достаточно просто будет что-то отмечать. И вот... Скажем, вот берем один и второй, да, без разницы даже в какой колпачок. Вот сюда и сюда. И вот я их переворачиваю, они держатся. И это я их не доводил до упора. Хотя здесь еще, вот я вижу, здесь порядка сантиметра, здесь может миллиметров 5. Если его догнать до конца, то будет его вот такими движениями не выбить вообще. То есть это преимущество. Вот. И... Как я и говорил уже в предыдущем видео про карандаши, что на одном карандаше стало не выдвигаться грифель, а во втором карандаше, скажем так, он стал проваливаться. Когда что-то хочешь нарисовать или отметить, он уходит вовнутрь. Нужно разбирать, нужно чистить, продувать. Для этого и существует компрессор и так далее. То есть почистить, продуть, и все это работает нормально. Сейчас модели уже отличаются. Вот видите, старая модель. И новая модель. Это мой рабочий карандаш. Есть у меня здесь вот еще новый. У меня всегда лежат несколько карандашей. Я все покупаю почему-то в запас. Ну, я с таким расчетом, что бывает просто объекты там 70 километров до ближайшего строительного магазина. То есть, глупо будет, если у меня один карандаш, и я потом э, сломал его и поеду за новым карандашом. Поэтому я еду, и какие-то вещи там, грифеля подходят уже к концу. Я покупаю заранее, чтобы потом не бегать и не суетиться, когда уже это произошло. И вот как раз-таки новая модель уже, они поменяли колпачок. У него наружная часть. То есть, сюда мусор и влага в сам карандаш, в тело карандаша, к механизму не может попасть. Ну, плюс тут еще чуть-чуть добавили они... Ну, скажем рекламки своей бренда прорисовали побольше хотя у меня уже стерся вот на моем он стерся полностью вот. поэтому здесь вот это мой здесь да эмблемка и здесь блестит здесь то же самое только уже не блестит и он грязный вот поэтому преимущество что вот они фиксируются это очень важно и вот как раз таки после вот этой вариации, как он начал барахлить, задвигаться, не задвигаться. Ну так помучился-помучился. Думаю, дай попробую, перейду на другие карандаши появились в магазинах и так далее. Купил такую вариацию тоже люра, тоже он чуть-чуть тело покрупнее. Также металлический носик, примерно такие же диаметры и так далее. Кнопка выполнена, что сюда может в мусор и вода попадать. Ну, здесь есть еще и фонарик. Правда, уже батарейки все сели. И поэтому, ну, как бы так. Не покажу вам. Фиксация происходит отличная, в принципе. Хорошая фиксация. Если продвинуть, там вообще, в принципе, ну, так с напряжением нужно вытаскивать. Преимущество у этого карандаша, у чехла точнее, это то, что здесь есть точилка сверху. У пики точилка будет снизу. Если вы одеваете в карман, вставляете тело колпачка, то тогда на этом вы сможете спокойно не вытаскивать колпачок, заточить на люре. А на пике нужно будет вытаскивать вместе с колпачком и подтачивать. Но пика чуть-чуть покомпактнее, скажем так. И не знаю, как бы... У этого достаточно быстро стал карандаш проваливаться, счетчики похуже держат чем на пике. Но, как выяснилось, что эта проблема она у всех абсолютно. И без, раз, без разницы от марки. То есть, э, вот такой вариант. У меня есть вот абсолютно новый такой люл. только что вот раскрыл его из упаковки. Достал. Один отработал, второй абсолютно новый лежит. Э, значит, дальше пробовал Хултафорс перейти на него. Он такой тоже достаточно компактный. Недостаток сразу... Кнопка внутренняя, мусор, влага может попадать вовнутрь, в тело карандаша. Все остальное более-менее. Так же, как грифель начинает проваливаться, то есть чистить нужно тоже регулярно. Из недостатков он не вставляется в колпачок, каким хочешь, какой хочешь стороной. Это недостаток для карандашей. Точилка здесь сбоку, то есть когда прищепка то есть колпачок тела колпачка находится в кармане то можно просто там немножко сбоку подворачиваешь и просто подточил вот здесь вот так вот он точится но в моем варианте он перестал держаться в колпачке то есть для меня это все уже это не рабочая модель и как вот это на, начало происходить то есть ладно вроде как держится держится да. На козлике запрыгиваешь, либо спрыгиваешь, да, какое-то движение, он бац и выпадает. Что-то зацепился, он выпадает. Машину сел, он выпадает. Ну и, то есть, я как бы недолго терпел. И достал я все таки опять пику. И, то есть, по большому счету я вот из того, что я попробовал, и у друзей есть еще другие модификации, там тоже такие квадратного, скажем, квадратная вариация. Не знаю, все равно вот это вот... Маленькая, но нужно думать об этом. Как ты его ставишь? Вот так вот он не лезет, вот, вот, вот он все. Да, вроде как чуть-чуть прификсировался. Можно подумать, что это произошло фиксация, а ее на самом деле не оказалось, потому что не той стороной. Нужно думать, как его там повернуть так или иначе. Ну, не знаю. В общем, вот такие недостатки у него. Что касаемо грифелей. А, то есть пика у меня еще есть большой карандаш. Здесь точилка выполнена в виде наждачки приклеенной. Вот. Но я так и не пользовался. Он лежит у меня в машине. Что-то как-то, не знаю, не судьба. Думал буду по бетону работать, по растворам, по стяжкам, по цементным. Что-то пока до него не дошло. Уже пару лет лежит в машине. Значит, что касаемо карандашей, и грифелей. Грифеля. Он для люры в круглый такой. Обоими, скажем, кассета. Здесь просто колпачок поворачивается, ну и там грифель выдвигается, где необходимо. Потом нужно вернуть это отверстие на пустое место. Вот такой ну, компактный, достаточно ну, нормальный, скажем. У Хултафорса такой колпачок уже побольше, есть прищепка. Тоже можно в карман вставить. Правда, не понимаю идею, зачем. Мне нужно носить с собой постоянно <laughs> грифеля, потому что грифеля мне, ну, я не знаю, на пару-тройку недель хватает, а точно, ну как бы даже не замечаем, вот такую упаковку вдвоем за год уработали, вдвоем 10 грифелей, то есть по 5 грифелей на человека, ну это если год взять, ну, на два месяца даже хватает, ну в зависимости там бывают разные ситуации, бывает где нибудь уронишь, там поломаешь грифель, внутри ломается где-то еще что-то, ну какие-то ситуации, то есть ну вот эту идею я не понимаю вообще. Вот. то же самое, здесь вращающийся колпачок и выдвигается грифель. Не знаю, то есть, вот такая вот история. Но ну, я, на самом деле, карандаш, карандаш грифелей, сколько я отсюда? Вот отсюда я забрал один грифель всего. Один грифель сменил, то есть, один был и один э, я уже поставил на замену. И вот он сломался. Вот такая вот история. Ну, отработал где-то, наверное, может быть, с полгода хватило мне его. Вот. Э, У пики грифеля в таких плоских упаковках достаточно компактно. Мне нравится. В принципе, брать их тоже удобно. И мне почему-то больше понравилось э, по плану складирования. То есть, они более такие компактные. Их друг на друга положил. То есть, они... Вот они место-то занимают вообще и ничего. Есть у меня грифеля. Как графитовые, простые, черные. Какая там жесткость, не жесткость. Я особо так не смотрю. Не задавался никогда этим вопросом. Поэтому... Но они есть, которые отличаются по крепости. Да? Жесткий, не жесткий. Я вот купил себе еще от пики вариацию с цветными грифелями то есть есть желтый желтые и красные надо будет купить с белыми попробовать потому что у меня проблема часто бывает вагонка приходит черная а это означает что графитовым просто ну, черным грифелем на ней вроде как можно нарисовать и там на отблеске когда солнце и так далее ну, вроде как можно заметить. Но все равно это уже некомфортно, нужно присматриваться, а если идет, допустим, снежок, делаем нет солнца, то тоже зачастую не видно. Поэтому перешел на вариацию желтую, пока пробую желтый. Вот и у меня как раз таки вот на одном, на этом колпачок зацепилось, улетел, и так он что-то потерялся где-то, и поэтому вот этот карандаш у меня лежит в машине, заправленный желтым грифелем. Если у меня идет черная вагонка я беру просто еще дополнительно один, вставляю себе в карман. И все, я знаю, что этот без колпачка у меня с цветным грифелем. Так и пользуюсь. Вот. Поэтому я считаю, основные моменты это все-таки какова фиксация. То есть какой принцип фиксации. То есть нужно ли думать, как его вращать или не нужно думать, как вращать сам по себе карандаш. В каком положении он входит. И фиксация. Насколько хорошая фиксация. У пики вот, вот эти показатели очень отличные. Мне очень понравилось. То есть я в общей сложности наверное где-то уже пару лет пользуюсь разными карандашами. Там, может быть даже уже около трех, если брать всеми. Но пику, наверное вот два года точно уже мучаю. И по большому счету все карандаши ни в одного колпачок не подводил. Вот. Поэтому все устраивает, все отлично. Если хотите, заходите в магазин, приобретайте. У нас есть, есть наборами. Вот я здесь специально включил на компьютере набор. Для тех, кто первый раз, это просто по цене дешевле получается, если купить карандаш вместе с набором грифелей. Все равно все покупают именно в такой вариации. В дополнении, там, в дальнейшем, ну я не знаю, можно купить отдельно какие-то. Добавим себе в магазин, если хотите. Что касаемо таких же карандашей, да, кто-то писал в комментариях, что есть такие карандаши, которые, ну, скажем, можно приобрести в канцелярском магазине, да, тоже грифель выдвигается и якобы, ну, экономически там подешевле. Многим это привычнее и удобнее. Да, привычно это... Я не спорю, у данных карандашей, я считаю, огромное преимущество, это как раз-таки колпачок с фиксатором, который фиксируется именно на кармане. Это важно. И потом, карандаш сам, тело карандаша, оно фиксируется в колпачке. Вот это самое-самое главное, потому что это быстрота и скорость, не нужно думать. А если будет на карандаше фиксатор, то нужно будет его постоянно там... Вставлять как-то ну Немножко больше времени будет занимать Именно подумать вот в этих манипуляциях У этих Я считаю, что отлично Плюс тут есть точилка Своя вот. ну, Не знаю, мне понравилось Я не считаю, что там 2000 рублей за комплект Карандаш с набором грифелей который хватит больше, чем на год На два года мне, если одному работать То я считаю, что это очень-очень дешево вот так что я рассказал все, что хотел рассказать. Заходите в магазин, приобретайте, пишите комментарии. Также вступайте в группу Telegram магазина. Там я веду достаточно активно. Показываю практически онлайн то, что происходит у меня настройки, короткими видео. И люди там могут общаться и так далее, задавать вопросы, обмениваемся информацией. Также есть группа магазина в Instagram тоже подписывайтесь, ссылочки все будут в описании. А на этом хочу попрощаться, пожелать всем удачи и до новых встреч!